Возвысився на добродетель, из млада возлюбив монашеское житие, к желанию не достиг, выселился еси в пещеру, и украсив житие твое пощеньем и светлостью, в молитвах, яко безплотен пребывал еси, в росистей земли, яко светлое светило просияв, отче Феодосие, Моли Христа Бога, спастись душам нашим. Звезду российскую дней с От востока возъсиявшую, И на запад пришедшую, В всю Божью страну сию, Чудесы и добротую, Обогативую, И висянной, С одеянием и благодатью монашеского устава, Блаженного Феодосия. О священное главо, Ангели Земный и человечи Небесный, преподобнее и Богоносне Отче наш Феодосие, Изрядный слугу, Пресвятые Богородицы, Во имя ее Святое, Обитель Причудну, На горах Печерских соурудивый, И в ней чудес множеством просиявый. Молим Тя со усердием многим, Молися за нас по Господу Богу и испроси от Него великие и богатые милости, веру праву, надежду спасения несомненную, любовь к нелицемерную, благочестие непоколебимое, душ и телес здравие, житейских потреб довольство. Для него зло обратим благая, даруя моя нам от щедродательные его десницы, новы славу имени его святого его спасение наше. Сохрани угодниче Божий предостательством твоим святым страну нашу церковь православную российскую, града твой и лавру твою невредимыми от всякого зла. И вися люди, притекающие на поклонение к честному Твоему гробу И пребывающие во святей обители Твоей осени небесным Твоим благословением И от всяких зол и бед милостивно избави. Наипаче же, в час кончины нашей, покажи нам многомощное Твое покровительство да избавимся молитвами Твоими ко Господу власти лютого мира держится, И сподобимся наследити Царству Небесное. Яви нам, Отче, благосердие Твое, И не остави нас, серых и безпомощных, Да выну славословим дневного святых своих Бога, Отца и Сына, и Святого Духа, и Твое святое заступление, в веки веков. Аминь.